Поехали, будем смотреть. Сейчас я сделаю свой экран маленьким, чтобы вы меня все равно немножко видели. Я с вами вместе и давайте мы с вами рассмотрим сегодняшнюю халяву. На нашем сегодняшнем рабочем столе тема называется «Ева Эксперт». Эта тема, я не знаю, откуда она взялась, но здесь есть действительно халява, потому что мои коллеги по цеху уже на ней зарабатывают 20-25 долларов каждый день, при том, что они ничего сюда не вложили. Ну, естественно, они кое-что для этого сделали. И сейчас я вам расскажу, что нужно сделать буквально в два клика, чтобы вы быстро начали зарабатывать деньги. Под этим видео вы найдете ссылочку на... Реферальную ссылочку, по которой вы сможете пройти регистрацию И уже сегодня начать зарабатывать первые живые настоящие деньги, которые выводятся То есть если вы зайдете в интернет, вы найдете много-много отзывов Особенно в чате тех людей, которые выводят отсюда реальные настоящие шелестящие деньги Ну пока электронные, но это на карточке Мы с вами все привыкли работать с карточками Поехали! Ева-эксперт, заработай, сохрани и приумножь свой капитал Во-первых, это заработок онлайн без вложений а Во-вторых, та монета, которую мы с вами будем зарабатывать, растет ежемесячно на 5%. Далее, можно зарабатывать дополнительный доход, 10% в месяц, если мы с вами будем инвестировать свои заработные деньги, либо что-нибудь сверху закинем, если вы хотите быть не халявщиком. Как? Ну, выбирайте сами. Либо вы просто на халяву зарабатываете, либо вы вкладываете и еще зарабатываете. Далее. Монета никогда не упадет ниже номинала в 1 доллар. Почему? Здесь на сайте очень много интересного написано. Сейчас монета Ева стоит 1,08 долларов. Итак, смотрите, что такое Ева Это, в общем, агентство Ну, в общем, потом почитаете Преимущества Это заработок без вложений Это можно купить просто монету, которая растет на 5% каждый месяц а, Чем она обеспечена и так далее Потом поговорим Далее, можно депонировать монеты по 10% в месяц То есть, вкладывать в депозиты, получать ежемесячно 10% Но при этом заморозка идет на 3 месяца Ну, если, конечно, вы желаете Ну и следующее, это строить команду Получать 5% от суммы депонирования лично приглашенного партнера с первой линии и доход от дохода партнера на седьмой линии в глубину 10,5,1,1,1 процент. В общем, 7 линий в глубину, но суть не в этом, суть в том, что здесь вы без вложений можете ежедневно отвечать на простые вопросы, это как соцопрос. И за это вам будут платить в монетах ЕВА, которая сама по себе растет, ее можно продать, ее можно вывести на карточку, в общем, потом увидите. Далее. Так, в общем, ценности монеты Ева, она не падает ниже одного доллара, растет около 5% в месяц, дает возможность депозит вкладывать по 10% в месяц, лимитированное количество монет, что очень важно, при этом, в общем, 60 миллионов монет существует, из них 50% заморожено на 3 года, то есть компания как бы хочет сказать нам, что она готова работать больше 3 лет. Итак, эмиссия и ВВП монеты ЕВА. В общем, почитайте, что здесь, как квартал, сколько чего, где и как. Смотрите, из этой эмиссии в 600 миллионов, в 60 миллионов монет, 6 миллионов идет на РРФ, с которого мы с вами и будем зарабатывать, поэтому я вам и это показываю. Дальше, в общем, что такое РРФ? Это резервный реферальный фонд, где 6 миллионов и ЕВА. Нам с вами будут выплачиваться за наши ежедневные действия, то, что мы с вами работаем э, и что-то делаем. Итак, поехали дальше. В общем, дорожная карта. Ну и здесь э, говорится о том, что нигде нет гарантии, потому что это жизнь, и на гарантии рассчитывать никакого смысла нет. Я не знаю, сколько будет длиться эта тема, но я вам хочу сказать, что сейчас она платит, сейчас люди зарабатывают, уже больше месяца зарабатывают. И давайте быстренько начнем это делать и быстренько начнем зарабатывать свои десятки, сотни, а то и тысячи долларов. Об этом я вам как раз покажу во второй нашей части. Итак, здесь на сайте вы сможете пойти э, во вкладку рекламодатели и почитать, на чем зарабатывает компания. Она размещает у себя соцопросы, на которые мы с вами отвечаем, и эти компании получают э, какую-то информацию, ну, как соцопрос. Я помню, когда я был студентом, я часто ходил на соцопросы различных компаний, типа Coca-Cola, там, Philip Morris, ну, сигаретные компании. Э, проходил какие-то опросы, и мне за это платили, ну, определенные деньги. Нет, я был не студент, я, кстати, работал на работе, но зарплата была, была маленькая, я часто ходил на соцопросы, и на этом я зарабатывал. Ну, немного, но дополнительно на хлеб, как бы ежемесячно на хлеб и масло хватало. А на самом деле, такие места существуют, поэтому, если хотите, поищите в своем городе соцопросы, и, возможно, вы на этом тоже сможете зарабатывать, если вам не хватает денег. В общем, вот эти компании размещают соцопросы, получают на них вот эти вот ответы наши с вами, и за это мы получаем свои монеты. Еще много компаний в процессе. Далее, здесь... Как можно получить Ева? Ева можно получить несколькими способами. Первый – это прямая покупка монет, вы можете купить за свои деньги. Далее – выполнение условий поощрительной программы, чем мы с вами и будем заниматься. Далее – депонирование Ева One, то есть можем вкладывать на депозиты, получать дополнительные проценты в этих же монетах. И предоставление веб-активности, я пока что не знаю, что это такое. В общем, первая стратегия – мы вкладываем свои деньги под там, определенный процент, в общем, неважно. Депонирование, вот депонирование вкладываем, первая покупка и запланированный рост, второе это депозит по 10%, ну и третье это зарабатывать с помощью реферальной системы, когда мы делаем определенные действия, мы будем третье использовать, но ну, здесь есть маркетинг план, контакты, в общем сами посмотрите, что нужно сделать, для того чтобы начать зарабатывать халявные деньги вам нужно зайти по реферальной ссылке под этим видео, либо того кто вас пригласил важно, не надо всем регистрироваться под меня, если вам кто-то рассказал про это видео, под него зарегистрируйтесь, мне как бы без разницы, но тот человек будет доволен, что он не зря проделал работу и все-таки вы помогли ему заработать, он поможет вам заработать и в коллаборации как бы лучше работать командой и помогать друг другу, чем где-нибудь ходить и под кого-нибудь там время, не важно. итак, берете реферальную ссылку того, кто вас пригласил, если это я здесь внизу есть ссылка, заходите, вот я ее уже поставил реферальную ссылку, под которой я буду регистрироваться. Далее здесь выходит регистрация, напишем имя, так, я пишу Габит Муса, Telegram Messenger, так, собачка, Габит Муса, вот он реферальный код пригласителя, дальше мой email моя почта, далее пишем пароль, а, можете любой пароль сами написать, а, я не робот, и нажимаем зарегистрироваться, так, пешеходные переходы, он решил у нас побаловать игрушкой, ну ладно, поиграем, так, поигрались, окей, зарегистрироваться, все, мы с вами зарегистрировались, теперь нам на почту придет сообщение, а, сохраним мы пароль, чтобы его не забыть, вот, заходим в нашу почту, и мы видим здесь письмо, которое должно прийти либо в спам. Вот, спам, мне пришло письмо, видимо. Нет, не в спаме его, нет. Значит, подождем. Значит, подождем. А, По завершения подтвердить. А, вот, все, нажимаю, теперь мне отправится письмо. Как только я нажал, на вашу почту было отправлено сообщение. Да, не забудьте нажать, иначе вам не придет. Итак, обновляем нашу почту и видим письмо подтверждения. Нажимаем на него, открываем, нажимаем «Подтвердить адрес электронной почты». Все, мы с вами подтвердили адрес электронной почты и заходим в личный кабинет. Что нужно сделать, чтобы заработать свои первые деньги? Смотрите, в личном кабинете есть ваш аккаунт, ваши данные далее адрес кошелька, на который вы будете выводить деньги, об этом в следующем видео поговорим, и реферальная ссылка, вот эту ссылку копируйте, отправляйте тем, кому эта тема будет интересна, отправляйте мое видео, и пусть они под вашу реферальную ссылку регистрируются, и вместе мы будем строить большую сильную команду, теперь, эта монета ежемесячно растет на 5%, вот мы видим, она вот стартовала, видим, как она растет, ну, замечательно. Сейчас она стоит 1,08, одна монета евро 1,08. График дохода, пока я ничего не заработал, только зарегился. Далее, здесь есть а, настройки аккаунта, а, потом сами настроите, финансы, это кошельки, операции и задания. Вот как раз таки выполняя задания мы с вами будем зарабатывать деньги. Смотрите, а, задание, внимание, проводится опытное тестирование продукта. И вот а, название Алан. Русский язык, статус не начато. Сейчас мы с вами это задание пройдем и заработаем наши первые 0.5 монет ЕВА. Это значит 54 цента мы с вами прямо еще заработаем. Нажимаем «Выполнить». Когда мы нажимаем с вами на «Выполнить», у нас выходит тест. Вот. И время. Этот тест нужно пройти за 29 минут. Здесь нужно выбрать из э, этого теста вариант ответа. Какой наиболее подходящий для вас? Первый, второй, третий. Какие услуги должна призвали компания по защите обслуживания и обслуживанию здоровья? Вы можете почитать вопросы и выбрать вариант ответа. Если этот вопрос вам больше нравится, нажимаете одну Если этот вопрос вариант нравится меньше, чем этот, сюда нажимаете нолик. Если этот вариант вообще вам не нравится, сюда пишите минус один. Далее, здесь можно написать свой вариант ответа и еще за это получить какое-то дополнительное поощрение, если, конечно, вы хотите дополнительно заработать денег. Ну и контрольный, самый важный и сложный вопрос. Что из перечисленного является транспортным средством? Акула, бассейн, автобус или лягушка? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Важно, если вы на этот вопрос ответите неправильно, вам не зачислят ваши монеты, поэтому отвечаем правильно. Автобус. Если вы угадали вместе со мной про автобус, напишите в комментариях, что это был автобус. Так, выбираем мотоцикл, снова нам дает поиграться. И пожарные гидранты. Тут нет пожарных гидрантов. Не вижу. Правильно. И вперед. Это был первый вопрос из 10. Второй вопрос. Что-то там, в общем, почитайте. Выбираем вариант ответа. Вы можете выбрать настоящий. Я выберу быстро для видео. Вот, минус 1, 0, 1. Это как бы по приоритетности. Далее, самый важный вопрос. Как звали поэта А.С. Пушкина? Александр Сергеевич, Абрам Саидович, Мистер Твистер или Владимир Вольфович? Напишите их в комментариях. Ладно, отвечаем верно. Это вопросы очень легкие. Наверное, они для того, чтобы система поняла, что вы действительно читали вопрос. И вы не робот, быстро не ответили. В общем, на второй вопрос мы ответили. У нас осталось еще 8. Вопрос номер 3. В общем, будем отвечать на угад. Это особо не имеет значения, но вы можете почитать далее свой вариант написать. Как звали певца Э. Пресли. Карл. Александр Сергеевич, Эраг... Эрагорн или Элвис. Живем Элвис и шмаем кнопку. Вперед! Поиграемся за светофорами. Ах, это самый сложный вопрос на миллион долларов, ребятки. Далее, как вы считаете, работали, в общем, дальше поставим этот наугад. Просто у меня нет времени это читать. Что течет в реках? Яблоки? Вода? Молоко? Или вино? Было бы классно, если бы было, было вино, но там чуть-чуть вода. Вода ценнее, вина, наверное, ладно. Будем пить водичку и продолжим отвечать на наши вопросы, играть в нашу игрушку. Так, мы ответили на вопрос. Следующий, пятый вопрос. В общем, таким образом вы проходите эти вопросы. Десять вопросов, это у вас займет немного. Зимой и летом одним цветом. Название хвойного дерева. Бамбук, ель, осина, ель. Конечно же. Да, автобус, автобус, автобус. Он так любит отправлять эту капчу. Ну, поиграемся. Вопрос номер шесть. В общем. Uh, я не буду ускорять это видео, вы можете пропустить дальше. Лондон столиц какой страны? Um, наверное, Египта. <сíck> <сíck> конечно же, шучу. Так. Все, мы ответили на следующий вопрос. У нас осталось еще три вопроса. Потерпите чуточку. Вы, конечно, можете читать, вчитываться в вопрос. 5 плюс 5 равно 4. Нет, так, лестница, вот она у нас, вот она, вот она, поехали дальше, вперед, так, дальше, ага, ага. окей, видите, как быстро можно отвечать, когда проходит праздник 1 мая, летом, весной, осенью, зимой, ну, наверное, весной, Выберите а, причину, по которой население должно иметь договор. О, ладно, дальше. Сколько ног у здорового верблюда? У здорового... Может, вы ранили? У него 4 осталось. Три, может быть, да? Ладно. Велосипеды. Пешеходки. Что там у нас осталось? Последний вопрос, мы с вами заканчиваем, что насчет, а, что насчет курица? Так, автобус, автобус, автобус, автобус, все, мы с вами только что заработали 54 цента, 0,5 монет по нынешнему курсу это 54 цента и вот так вот ежедневно выполняя простые задания бывает одно задание бывает 5 заданий бывает 0 заданий но ребята которые делают это уже больше месяца стабильно получает от 30 до 50 долларов чисто выполняя задания все задание мы выполнили и заработали свои первые монетки и дальше здесь есть инструкция кстати очень интересная здесь рассказывается что нет, это как пройти тест, это не та инструкция. А вот, как заработать? Интересный момент. Здесь рассказывается, что есть квадрант, денеж... квадрант денежного потока Роберта Киосаки, где в левом квадранте есть работники, здесь бизнесмены, предприниматели, инвесторы. В этом бизнесе, то есть в Evo эксперт можно быть в любом из квадрантов. В левой части работники предприниматели, в правой бизнесмены и инвесторы. Вы можете быть простым работником, если вы, вот как я, будете отвечать на тесты. Далее, вы можете стать начинающим предпринимателем. Если вы еще и будете заниматься рекомендациями, вы можете стать бизнесменом, если вы будете много это делать, ну и вы можете стать инвестором, если вы вкладываете свои деньги получаете деньги от денег, то есть ваши деньги делают вам деньги. Но не забывайте о рисках. Любой проект – это всегда риск, поэтому а, инвестировать нужно только свободные деньги, которые не боитесь потерять. Это важно. В общем, сами прочитайте. И в этом же документе есть задание, есть программа депонирования, нажимаете, выходит программа депонирования, там программа лояльности. В общем, нажмете, сами почитайте, если вам будет это интересно. Теперь самое интересное, сколько же на этом можно заработать. Я думаю, это самое интересное. Все, что вам нужно было сделать, это пройти регистрацию по ссылке, в эти задания, выполнить задание каждый день его выполнять. Ну и на этом зарабатывать ежемесячно там, 20, 30, 40, 50 баксов. Вот. Теперь, смотрите, сколько же можно на этом заработать. Здесь есть реферальная система о котором мы с вами уже немножко говорили. Я вам сейчас ее покажу еще раз на главном нашем сайте. И здесь расписано, что мы получаем процент от прибыли наших партнеров, наших рефералов. Таким образом, если мы с вами посчитаем, допустим, вы сами ежемесячно ну, делаете задание, ну, зарабатываете, скажем, 40 баксов. Плюсом, вы об этой идее рассказали одному человеку, показав данное видео. Он будет зарабатывать 54 цента за каждый день за свое одно задание. Если там будет больше заданий, то будет больше денег. Ваш доход от того, что он заработал, будет 10%, то есть 0,054. В месяц это всего 1,62 бакса. В итоге вы заработаете 41 доллар. Но я думаю, никому не проблема пригласить сюда 10 человек. Это делается очень просто. И в третьей части я вам покажу, как мне удалось и сколько удалось мне привлечь предыдущую халяву, чисто в интернете, никуда не выходя из дома, просто в своем телефоне, сделав несколько несколько шагов, скинуть туда, туда, туда, написать то-то, то-то, то-то, и все. В принципе, ничего сложного. Ну и многие из моих э, партнеров в нашей команде FOMO Team, в которой мы, кстати, двигаем, у нас больше 2000 человек, на этих темах тоже зарабатывают, и я не могу сказать, что они не зарабатывают, они все зарабатывают, кто-то много, кто-то в среднем, кто-то меньше, просто в зависимости от кто сколько сделал, понимаете? Поэтому пригласили 10 участников, они будут ежедневно, делать объем 5,4 доллара, из которых вы будете получать 10%, это 0,54 цента. В месяц это 16,2 доллара. В общем, вы будете зарабатывать 56 долларов в месяц на вот этой халяве. Если 10-вы расскажете, они будут делать задание. Далее, если вы расскажете об этом 100 людям, это очень легко, я вам в третьей части об этом расскажу, они будут делать объем в 54 доллара, вы будете получать 5,4 доллара каждый день. В общем, в месяц у вас будет 162 доллара, плюс ваши 40, это 202 доллара дополнительного дохода, пока вы... Вы сидите на карантине у себя дома, почему бы не заработать 200 баксов дополнительно на хлеб, не знаю, на чай, там, на масло, на, на, на шоколадке? Правильно же? Правильно же. Все равно сидите на карантине, все равно сидите в телефоне, все равно смотрите бесполезные программы, инстаграм и так далее, и это вам не приносит денег. Пусть оно принесет деньги.